Здравствуйте, друзья, те, кто присоединяется, те, кто будет меня смотреть в записи, те, кто будет смотреть меня в прямом эфире. Меня зовут Эвелина Гаевская, я психолог и блогер. Сегодняшний эфир – это шестой эфир из семидневного онлайн-курса стратегии, которые мы выбираем сегодня. Мы рассматриваем последний из пяти главных архетипов сознания. Сегодня мы рассматриваем архетип «Хозяин» или император, или король. Как я уже говорила, сознание человека ⁇ личность ⁇ можно рассматривать как систему архетипов. Причем каждый архетип ⁇ это некая система реакций, поведения, восприятия и некая система ценностей. По сути, Архетип, каждый из пяти архетипов определяет наше поведение. Определяет поведение в определенном возрасте, в определенной ситуации. Архетип также позволяет нам реагировать и находить правильные решения каких-то задач. Архетип также помогает нам быть, по сути, успешными. Итак, архетип хозяин архетип хозяин император что это такое это то что все объединяет как я уже говорила в моей, в моей системе вот в системе в контексте в системе тренинга онлайн курса стратегии который мы выбираем пять архетипов это архетип хозяин как я уже сказал сегодня мы его рассматриваем архетип маг архетип воин Архетип шут и архетип хранитель. Все эти архетипы мы рассматривали на предыдущих эфирах. И хозяин – это тот, кому доступны ресурсы всех архетипов. Это тот, кто все объединяет, это тот, кто принимает решения, это тот, кто находит баланс, это тот, кто действует согласно своему решению и тот, кто управляет всей системой хозяин это тот кто правит да, правит этим государством это император это правитель то есть ну вот как угодно можно это называть я сейчас даю просто синоним, чтобы вы понимали что это такое да что это за архетип и чем он занимается вот по поводу принятия решения как мы может быть внимательно если вы слушаете да то есть у каждого архетипа есть но ну, своя какая-то мотивация есть архетипы, которые мотивированы на процесс, и есть архетипы, которые мотивированы на результат. На результат у нас мотивированы два архетипа, мужской и женский. Это воин и хранитель. У них у каждого свои результаты, но это результат. И способы достижения тоже этих результатов у них разные. Ну, стратегии у этих архетипов разные, да? но они мотивированы на результат. И два архетипа, которые мотивированы на процесс, которому, которым результат не так важен, но процесс очень важен, и это тоже нельзя ну, сбрасывать со счетов, это архетипы «Шут» и архетип «Маг». Хозяин – это тот, для кого важен и результат, и процесс. Это как бы одновременно хозяин тот, кто балансирует. И вот немножко я скажу про результат, да? То есть принятие решения, с одной стороны, есть процесс принятия решения, да? есть вот некий сбор информации, там, обучение, да, вот, чем мы занимаемся. Потом мы эту информацию как-то анализируем, отбрасываем ненужное по критериям, по определенным, это важно, это не важно. Потом выбираем лучшее, как-то анализируем, понимаем, что мы можем применять с учетом наших целей, задач, вот этот вот процесс принятия решения – ну, он вот в управлении очень часто, в бизнесе используется. То есть это вот процесс принятия решения. Но есть еще и результат. Вот многие, наверное, испытывали такое ощущение. Но ну вот у меня, например, в жизни очень часто есть, когда я принимаю решение, вот какое бы то оно ни было, да, вот разумное, там, рациональное, нерациональное. Но вдруг становится все проще. Вдруг появляется какая-то ясность. Да, когда вот неясно, когда решение не принято, когда вот, вот это вот ощущение, как у сороконожки, да, вот сороконожка задумалась, у нее 40 ног, она задумалась, с какой же ей ноги идти, и не смогла сделать ни шагу, да, вот когда мы находимся в этом состоянии, мы не принимаем решение, наш хозяин не работает, вот он не делает выбор, вот результаты этого нет, и мы не можем решение принять, мы топчемся на месте, вот как сороконожка, да, и все это становится вот такое вот, ну, нерезультативное, ничего не понятно, не знаем, что делать, вот мы не знаем, что делать, вот этот вот самый главный вопрос, если совсем еще усугубить, то тогда вот что делать и кто виноват, да, еще поиск виноватых, да, то есть вот вместо того, чтобы принять решение и действовать, вот когда, Происходит вот эта вот тема принятия решения, наступает ясность, наступает сразу, появляются какие-то силы, сразу понимает, появляется понимание, как это делать, да, и сразу мы начинаем действовать. Я напоминаю, что делает каждый из архетипов, да, то есть именно шут придает нам силы, да, вот эта энергия, да? первый элемент шута – это энергия. Вот мы действуем, у нас есть на это, ну, просто энергия, да, вот просто, она нерациональное вообще, то есть откуда-то мы берем силы там танцевать до утра, просто потому что нам это хочется, хотя нам ну, там завтра на работу, да, вот особенно в юности, это когда очень сильно прокачан архетип шута. Откуда-то мы берем вот эти вот навыки и инструменты, чтобы реализовывать, да? откуда-то мы берем в себе вот эту волю, чтобы снова действовать, когда вот что-то такое произошло, и у нас там какая-то, может быть, неудача, это то, что делает воин, откуда-то мы берем знания и понимание, а что конкретно мы тактически, как, какие шаги мы должны предпринять, как мы должны распланировать свои действия, да? чтобы... Вот результат был, это делает стратег, это делает архетип мага, да, и откуда-то у нас берутся вот эти вот, вот это вот ощущение, ощущение такое умиротворение, спокойствие, безопасности, даже когда мы действуем, ну, вот даже рискуя, да, откуда-то вот у нас есть вот это вот понимание, что все равно все будет хорошо. Вот это ощущение дает именно хранитель, потому что хранитель позволяет сохранять самое ценное в самых вот таких вот ну, самых ужасных ситуациях, то, что сохраняет хранитель, и это всегда вот это внутреннее ощущение уверенности, что все нормально, все в порядке, да, нас защитят, да, мы знаем, что делать. И вообще. Вообще посмотри, какой кайф, да, драйв же есть от этих действий, да? Значит, все в порядке, значит, все идет по плану, значит, уверенность в будущем, значит, все будет хорошо и все сейчас уже происходит хорошо. Это хранитель. Вот когда вот это вот все происходит вот в такой системе, это хозяин, да, хозяин этим всем управляет. То есть важно не только принять решение для хозяина, да, вот этот результат. Принятие решения, раз, все стало на свои места, и все, сразу вся система заработала. Вот он результат. Принял решение, вся система включается. Не принял решение, вот там дисбаланс, непонятно, что какой-то хаос. Когда решение принято, система заработала, именно хозяин начинает этой системой управлять. Потому что, да, система заработала, но она может там работать как бы неэффективно, да, то есть, как я уже говорила, существуют альянсы между архетипами и конфликты. Что это такое, альянсы и конфликты? Ну вот я скажу немножко про конфликты. Мы завтра будем подробнее говорить, на таком закрепляющем, таком заключительном эфире будем говорить об этом, будет много практики. Сегодня мы говорим про архетип хозяина, что такое вот конфликты и как это мешает управлению хозяином, управлению хозяином всей системой. Конфликты могут быть, это вот тот самый конфликт идентификации, когда ну, вот у женщины очень сильно развита, когда женщина хочет там, кружевные трусики, да, <смех> ничего не может с этим поделать, а, а сама она вот с маленьким ребенком, у нее день расписан по часам, там, грудное вскармливание, она либо стоит там на горке, э, в, там, по два часа, пока ребенок э, катается с горки, а мечтает она надеть э, чулки том туфли на шпильки и пойти в театр, да, и пахнуть духами, а пахнет она грудным молоком, детской присыпкой и э, каким-то там, я не знаю, там, Средства для мытья посуды. Вот. То есть, вот, есть конфликт идентификации. С одной стороны, женщина хочет одного, с другой стороны, она тоже хочет другого, потому что реализация материнства это тоже, тоже желание, да? не только обязанность, не только потребность, да? но и желание, потому что благодаря материнству и личность женщины развивается, и вообще даже ну, доказано, да, что интеллект у женщины развивается, потому что Увеличивается количество синапсов вот этих нейронных связей в мозгу. То есть есть такие исследования, которые вот это вот доказывают. То есть это некий эволюционный даже шаг, когда вот женщина проходит вот этот этап материнства. Ну, не у всех, да? ну, допустим, это, конечно, усредненно, да? но один из способов да, эволюции. Так вот, есть конфликт, да, то есть, с одной стороны, есть одно желание, с другой стороны, есть другое желание, шут говорит, пойдем гулять, хранитель говорит, у нас нет денег, да, шут говорит, да вот же, есть деньги, хранитель говорит, нет, это надо кредит заплатить, шут говорит, да ладно, пойдем покайфуем, что там, завтра заплатим, где-нибудь возьмем, сейчас куш сорвем, сейчас мы выиграем в лотерею, сейчас вот. Вот, тут включается мак и говорит, нет, мы не пойдем просто так гулять с кем попало, да? нам нужно гулять с нужными людьми, нам нужно гулять для того, чтобы там, реализовывать какие-то цели, просто так не надо тратить время на друзей детства, с которыми там в песочнице играл, надо ходить на, на светские рауты какие-то, да, и встречаться с людьми, которым тебя нет дела, и тебе и до них тоже лично нет дела, но зато надо выложить фоточку в Инстаграм. То есть вот такие вот вещи, конфликты э, происходят, и кто этим управляет, этим управляет хозяин. Рачительный хозяин управляет этим правильно. Нерачительный хозяин, неуверенный в себе хозяин управляет этим неправильно, пускает все на самотек. То есть, ну да, вот такое импульсивное действие, да, ну ну и ладно, нету денег там, ну и пойду я напьюсь, там вот шотовское, да. Да, действительно, не нужны мне эти друзья детства, пусть они там мне помогали, не знаю как, там, пусть я их там люблю и вообще они очень замечательные люди, но сейчас я должен делать карьеру, поэтому я не буду дружить с настоящими друзьями, я пойду дружить с нужными друзьями, никакой радости мне это не принесет, но это я должен делать, да. Ну вот какие-то вот такие вот вещи, когда происходят, это значит, что хозяин теряет управление. То есть решение может быть принято правильно, система уже заработала, но хозяин теряет управление. И нужно, конечно, себе это прокачивать. Прокачивать каким образом? Нужно уделять внимание всем частям вот этой системы, то есть всем четырем плюс один элементам. Пять элементов, пятый элемент – это хозяин, и четыре основных архетипа – это маг, воин, хранитель и шут. Первый элемент – Архетипа хозяина является внимание. Это ну, такая закрытая достаточно информация, я ее не, не, не рассказываю полноценно и полно в этом курсе, но в индивидуальном коучинге возможно. Ну, здесь я только как бы обозначаю такие акценты, расставляю. Что такое внимание, да? вот почему это является первым элементом, почему это так важно. Дело в том, что есть такое мнение, что направляя внимание там, куда мы направляем внимание, там есть, появляется и энергия, ресурсы, да? то есть и деньги, и ну, вообще там движуха какая-то. И все, что необходимо для осуществления чего-то какого-то желаемого, да, оно происходит именно тогда, когда мы этому уделяем внимание ежедневно, постоянно, ну, периодически, да, то есть осознанно. Вот есть в интернете такой ролик, называется Эксперимент с двумя щелями. Сейчас ссылка на этот ролик есть в аккаунте. Вот, посмотрите, пожалуйста. И для меня этот ролик, ну, это про квантовую физику, но это не так страшно, это мультик, все поймут, я думаю. Для меня этот ролик о том, что, направляя свое внимание, мы материализуем свои идеи. То есть там в этом ролике ну, написано, описано, вернее, что благодаря... Тому направлению. Когда появляется наблюдатель, да, то есть вот есть волны, есть частицы. Волны – это идеальная, это волна, а частицы – это материальная, это какие-то предметы, объекты. Да? То есть как только появляется наблюдатель, то волны начинают себя вести как частицы. Ну, Переводя на человеческий язык, то есть идеально идеи превращаются в материю. Да? то есть по сути, да, то есть направляя внимание свое мы свои идеи, свои мысли, свои фантазии, мы можем материализовать в события, в предметы, в реальные какие-то, ну, объекты, вот, из идеальных объектов, из виртуальности перевести это, в реальный мир, в реальное событие в своей жизни. Именно хозяин этим и занимается. Вот это вот наиболее такая вот важная штука. Итак, хозяин это тот, кто принимает решения, хозяин это тот, кто управляет э, системой, э, хозяин тот, кто материализует э, все, все мысли, и э, хозяин это тот, кто выдерживает баланс, потому что ну, вся система может по-разному работать. Вот он выдерживает баланс, хозяин это тот, кто объединяет все архетипы в единую систему. И в общем-то это все о хозяине. Да? Вот я еще про деструктивный вариант скажу, да, что в деструктивном варианте. Ну, с одной стороны, вот положительная часть хозяина это тот, кто обладает реальной властью, тот, кто реально управляет, это действительно правитель. И в, в деструктивном варианте это тот, кто царствует, но не правит. Да? То есть когда управляет кто-то другой, и совсем ну, в таком не очень хорошем варианте это тот, кто зависит от вот, либо внешних обстоятельств, либо от эмоций. Ну вот смотрите, если а, управляет шут, например, да, то человек становится зависимым э, либо сексуально, либо психологически. Он зависит от удовольствий, да, то, либо ну, химическая зависимость, там вот ну, всякие там разные, там алкоголь, там всякие такие вещи. Вот, то есть человек зависит от, э, от чего он зависит? Он зависит от удовольствий, Если преобладает, например, э, доминирует и, и управляет архетип мага, то человек становится зависимым от внешних обстоятельств. Да? А маг, мы помним, это пространство, это связи, это социальное общение. Вот. И если а, слабый очень хозяин, и сильный очень маг, да, он вот маг на место хозяина стал, то начинаем мы зависеть от обстоятельств, результатов нам не важно, вот, как у нас получится, и как интересно, все очень интересно, сказочно и прекрасно вот, и мы живем в своих каких-то иллюзиях, завися не от собственной воли, не от собственных каких-то решений, а от внешнего повезет, не повезет, по большому счету. Да? Ну, Когда-то когда везет, почему бы нет? То есть, если все-таки какой-то интеллект есть, то и в зависимой ситуации можно какие-то там ресурсы находить. Но от этого сам факт зависимости от внешней какой-то среды не меняется. То есть локус контроля, есть такой термин в психологии локус контроля, это когда мы говорим, мы развелись, там, мы там с мужем развелись, потому что он плохо себя вел. Но как мы помним, что в паре всегда отношения это отношение двоих. Да, и когда вот есть такая фраза, что в нашем процессе, в нашей паре, он или там она, то есть это сразу съезжает локус контроля моментально, потому что вот кто-то другой, но не я, да, то есть внимание это не на мне, вот такие вот вещи происходят, ну, это в качестве примера, когда слабый хозяин, то есть для того, чтобы быть успешным, по сути, надо, очень важно прокачивать именно хозяина, да? хозяина, потому что он объединяет все ресурсы, и у любого человека есть какой-то доминирующий архетип, да? какое-то вот, ну, какое качество, которое прям вот оно, ну, очень заметное. Да? Но именно хозяин делает из этого качества преимущество. Мало, да, мало обладать качествами какими-то, да? мало обладать обаянием шута, мало обладать там, рациональностью хранителя, мало обладать храбростью воина, мало этого, мало обладать вот этой системность умышления, вот, объема таких вот этих вот знаний, э, мага. Да, вот мы много знаем, причем мы много знаем именно э, не просто вот эрудиции, да, а именно знания, как система. Этого мало. Э, нужно еще это сделать, вот, этот вот, э, вот это качество сильное, доминирующее, наше сделать преимуществом. Именно хозяин это делает. Э, в отношениях и в дружбе, конечно же, хозяева очень классные, вот, у них может быть любой формат отношений, на самом деле, потому что хозяева выбирают именно в соответствии со своими преимуществами тот формат отношений, тот формат дружбы, который им важен, полезен, ну и вообще интересен, и да, как угодно. Ну, в дружбе я бы сказала, что те люди, которые хозяева, они все таки имеют ну, мало очень друзей именно настоящих, да? но они верные и ценят, ну и также, наверное, в отношениях любовных. Вот. Но есть много социальных связей, и, конечно, с такими людьми многие хотят дружить, и многие хотят состоять с ними отношения, потому что хозяин – это ресурс, это ну, тот, кто владеет кругом ресурсов даже точнее. Ослабить хозяина можно тем, чтобы просто ну, все время не держать локус-контроля на себе, вот, не иметь хороших границ, не прокачивать их, не заниматься своей личностью, не структурировать ее, не принимать решения. Ну вот таким вот образом. И прокачивать, конечно, этот архетип можно тем, что прокачивать свой навык направление внимания, внимание ко всем областям своей жизни, не просто там бить в одну точку, но и учитывать все, все, что происходит в этом королевстве, на этой территории, то, что происходит в этом государстве, правителем которого, а государство – это жизнь, судьба, там, я не знаю, события, которые в жизни происходят, вот все, что вокруг происходит, это то, что связано с хозяином и э, с нашей личностью, с нашей личной жизнью, то, э, на что распространяется наша власть, вот, чем мы действительно можем управлять. Да? И вот это развлечение, где мы контролируем ситуацию, насколько мы ее контролируем, и что мы можем сделать, и где мы ситуацию не контролируем или контролируем лишь частично, вот это вот тоже очень хорошее качество хозяина, его нужно прокачивать, это здоровые личные границы здоровые личные границы это вот камень преткновения просто в любой психологической работе Итак, сегодняшний эфир об архетипе хозяина то что заставляет нас принимать решение управлять своей жизнью объединять все ресурсы материализовывать наши идеи и выдерживать баланс и теперь по поводу практикума. Как я уже сказала, есть ссылка в аккаунте на видео «Эксперимент с двумя щелями», чтобы было понятно, как работает внимание. И сейчас упражнение, тоже ссылка на описание этого упражнения будет. Упражнение такое. Представьте себе ваш архетип хозяина те архетипы которые вы уже представили себе представьте себе эту свиту короля да представьте себе вашего хозяина который сидит на троне в тронном зале и представьте себе что к нему приходят советник маг воевода главнокомандующий армией, до да, воин казначей хранитель и друг шут представьте себе что вот эта свита короля собралась около трона, и каждый из участников этой свиты подходит к королю, и вот что-то происходит. Возможно, какой-то обмен, возможно, король что-то дает этому там, шуту или советнику, или там, ну, кто подошел. Либо наоборот, как происходит, что происходит в этой свите, дружат ли они вообще друг с другом, как они вообще все друг к другу относятся, является ли свита... Тем, что поддерживает короля. Короля делает свита, но при этом даже без свиты король есть король. На этом сегодня все. Рада была всех увидеть. <с> Желаю успеха! С вами была Эвелина Гаевская, это сегодняшний сегодняшний эфир это эфир про архетип хозяина, курс, онлайн-курс, стратегии, которую мы выбираем. Желаю удовольствия от упражнений и всего хорошего. Пока-пока!